Утро на телеканале «Оплот» продолжается, и у нас появился гость. Сегодня с нами Владимир Скопцов, поэт «Барт». Владимир, здравствуйте. Как здравствуйте. Как добрались? Гололед небольшой, но коммунальщики стараются. Там что-то вверху еще бахало, ну, но мы уже не обращаем внимания. Об этом мы и скажем чуть позже в сводках, когда дойдем до этого. С каким настроением вы к нам пришли? К вам всегда с хорошим. Это потому что «Оплот»? Ну да, мы ведь дружим с 2014 -го года. Как только он сформировался... Тогда вообще никого не было, и в Донецке было маловато людей. И вот с Рашидом мы делали, еще холодно было, и первые передачи по долгу. Рашид, Абдулаев, Володя. Вот. Получается, у нас с вами такая долгая история взаимодействия, скоро будет уже 9 лет. Вы даже не представляете, мы а с Рашидом и еще и учились вместе, он просто младший в университете. Тут нам Сорока на хвосте донесла, что не так давно вы были в Москве, посетили несколько интересных мест. Поделитесь целью визита и где конкретно вы делали, и, наверное, чем даже занимались. В Москве я был, ну, прежде всего, на радио «Комсомольская правда» Александра Гамова и Любови Гамы. Это прекрасные журналисты. Вообще, называется президентский пул. Действительно, это уровень высокий. Там я выступил. У меня был домашний концерт у Виктора Бута, нашего героя. Вот мы с ним дружим. У меня есть посвящение. Ему его жене Али. Был концерт. Ну, в общем-то, бенефис Союза писателей. То есть первая половина выступали мои друзья. Сергей Голанин, который сделал пять песен на мои стихи. Причем песни прекрасные. И, по-моему, в музыкальном решении лучше всех. Вот. Потом... Уютный был прямой эфир на радио Спутник. Звездный городок, где космонавтов семьи живут. Конечно же, это также это военнослужащие подразделения, госпиталя. Вы для них выступили? Да, да, там mm -hmm. все были концерты. Это именно срочники военнослужащие или мобилизованные в том числе, которые принимают участие? И срочники, и мобилизованные. Ну, а в госпиталях другой контингент. И, кстати, очень много из, из Донецков. Какие встречал, эмоции они испытывали? Лица. Вот что вам сказали? Мы с ними на одной волне и я не прогибаю позвоночник, начинают говорить, надо бы что-то попеть веселенькое. Веселенькое, я так хочу, чтобы песни звучали, это вот пусть их обид Или Макаревича. А здесь идет война, во-первых, кто... Ну, пусть не объявленная Но И хромают политработа, а острие идеологии ⁇ это культура. Поэтому мои песни ⁇ это объяснение, аргументация, мотивация происходящего. И я не называю ласково и застенчиво фашистов-националистами, потому что мы воюем с бесами, и об этом надо говорить, и чтобы и у наших память сохранялась, и у э, тех, кто из России сюда приходит. Ведь они сначала были уверены в том, что это какая-то пропаганда, что это все шутки, пока не попали в плен, пока не столкнулись. В каком-то плане это даже духовная война можно назвать. С бесами, да. да. Именно с бесами. Потому что Света об этом наконец-то все дела. заговорили. Мы ведь не с украинцами воюем, ради бога. Это... Э, Изначально часть России малая, это изначальная, а не маленькая. Но они почему-то не хотят осмыслить это и думают, что их унижают. Им этих. внедрили, что они великая нация, чуть ли там не раньше России появились. Ну, да, да. Но мы-то знаем Манипуляция. Да. Вот. И русские убивают русских за то, что те говорят на русском языке. По сути так. И об этом тоже надо говорить и объяснять. Но в какой форме, если придет политработник или какой-то чиновник, и казенным языком начнет излагать, конечно, будут дули в кармане. А если это все под гитару сделать, и в поэтическом поле, то будет совсем другое восприятие. Скажите, как вы считаете, через музыку можно лучше донести человеку какую-то мысль, идею, чем если вот сухими словами? Безусловно. Вообще поэзия язык тайного знания и все великие книги человечества написаны стихами. И Гомер, кстати, uh -huh. дошел до нас в музыкальной версии, ведь он не, ну, он не в книге, а под, под струны. Uh, Орфей, uh -huh. Юна Морис называет меня ну, легендарный наш поэт Орфей, и это вызывает кучу зависти у коллег. Но на самом деле не потому, что я красивый, а потому что Орфей выступал перед военнослужащими. Перед древнегреческими военнослужащими он mm -hmm. был. Такую параллель провели по ну, Совершенно цели. верно. Он, он, он с гитарой выступал, ну, как я с 2014 -го года, в госпиталях. И, То есть и на это передовой. еще и спокон веков идет, такая да. моральная поддержка. Надо поддерживать дух именно поддержки. вот в этой форме. Ну и если брать аналогии из предыдущих лет, ну Афганистан, понятно, там выступали наши и Кобзоны, Розенбаумы. Песни остались. А «Великая песня это, конечно, особый взлет. Это музыка. И стихи, прежде всего. Потому что музыка так фоном идет, на самом деле. А, стихи, текст. «Синий платочек», «Темная ночь». Гениальные это классика. Песни. Гениальные песни. Стихи великих поэтов, которые были в окопах. Это Слуцкий, прежде всего, Борис Слуцкий. Наш земляк из Славянска. Великий поэт 20 века. Гудзенко, Константин Симонов. Их забыли преднамеренно, но сейчас надо возрождать. И на них ориентироваться, это маяки. А вот такой вопрос. Вы, получается, много выступали здесь, на территории Донбасса. Выступали на территории, получается, большой нашей России. И на ваш на авторский взгляд, взгляд как поэта-исполнителя, где аудитория воспринимается творчество лучше? Находясь здесь на месте, которые все это могли пройти, прочувствовать, прожить? Или все-таки... Ситуация постоянно меняется. Не про военных, я имею в виду, про местных да, да, да. в данном случае. Вернее, не только. Провоенных. Постоянные перемены, и э, ситуация меняется. Если в 2014 году, безусловно, моей аудитории э, были наши, угу. э, и очень важно госпиталь. Э, в госпитале я никого, кроме Кобзона, Чечериной и Маховикова, ну и я с друзьями был там, я не, больше не видел. Э, с Чечериной был совместный э, спектакль, такой по стихам и песням э, «Русское поле». Мы объездили передок ДНР, ЛНР. Э, да, вот там мы выступали. и Не страшно было? Страшно тем, кто пиарится на нашей крови и выкладывает селфи в интернет, какие они отважные и так далее. Мы живем здесь, и за родину надо класть все, что у тебя есть на чашу весов. Поэтому мне нет. А mm -hmm. Мне за своих родных и близких страшно. А за, за себя? Вот, и нет. Сейчас ситуация такая. То, что мы пережили за 8 предыдущих лет, начинает переживать Россия. И они спрашивают, как оно там. И я вот, художественным языком, художественным словом, им объясняю, конечно, человеку легче воспринимать так, это вот изнутри переживаний, и им идет ответ. Потому что я для себя шучу, я выкладываю те тексты, которые были написаны в 2015 году, в 2014 году. И мои же друзья из России, вот интернет-пражеское изобретение, они пишут. Ты пишешь все лучше и лучше. <свят> <свят> Такие актуальные тексты. <свят> Я ничего не отвечаю. Спирали, как <свят> Но мы идем впереди. И надо объяснять тем, кто идет следом. Никакого оскорбления, никаких обид быть не может. Это большая, великая Россия, естественно, она инертна. Но зато инертность – это признак устойчивости и непобедимости. Тут нельзя не согласиться. Соглашайтесь. Мы согласны? Мы согласны. Мы полностью согласны. А, где можно следить за вашим творчеством? Я знаю, что у вас есть YouTube-канал. Да. Это же ваш, да? Иначе я там вчера что-то смотрел. Кроме YouTube-канала, пока у нас YouTube еще работает, где еще можно... Телеграм-канал ВКонтакте? Телеграм ВКонтакте. Как называется, чтобы, возможно, Называется Владимир язык. Скопцов. Его можно, эти буквы, набрать в гугле, и вам вылезет полный список. Мои песни, прежде всего, поет Сергей Галанин. Я считаю, что лучше всего у него. Получается, вот последний клип, мариупольский клип с видео черно «Будем жить» называется. Я считаю, что это хит, и это действительно музыка. Бог устал без хороших людей, написано на мои стихии, на музыку вечно-молодой, вечно пьяный». Бабунет, Сережа, а поет Чечерина. Донбас за нами имеет три музыкальные версии. Девочки поют, такая танцевальная версия есть. Марш, это официально зарегистрированная в Рау Российской Федерации, маршевая песня, она патриотическая. И авторская песня, авторская версия, если песню нельзя спеть под гитару в друзском кругу, это плакат. Угу а она должна быть и такой вот как в фильме белорусский вокзал здесь птицы не поют деревья не растут авторская версия всегда будет первой среди равных потому что в ней идеально расставлены смысловые акценты ну, тогда может быть представить авторскую песню с звёзды с пришли проснулся зверь в кромешной темноте и зверем богу названа цена Прогнулись даже братья во Христе, Прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным високосный год, И кровью смертью была пьяным пьяна, От туч свинцовых гнулся небосвод. Прогнулось все, но не моя страна, В пол во пламя. И выбор строк Россия с нами И с нами Бог В полнеба пламя И выбор строк Донбас за нами И с нами Бог Здесь памяти не предали отцов Здесь не отдали Дедовской земли Какой ценой Не отыщешь слов Здесь за отчизну Жизнь не берегли и сынова сила русская в руках И жизнь смерти за родину красна Стоит и держит небосвод в веках Моя непокоренная страна В полнебопламя и выбор строк Дан за нами И с нами Бог в пламя.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 И с нами Бог, в полнеба пламя, и выбор срок, Донбас за нами, и с нами Бог. Друзья, с нами был Владимир Скопцов, а дальше сюжет Екатерины Зарембы.